здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала с вами мира есть предположение что мы все живем в виртуальном пространстве хотя многие воспринимают этот мир как абсолютно реальный но что есть реальность на самом деле и как мы различаем что действительно реально а что нет ведь когда мы спим если не брать в пример осознанные сновидения то мы воспринимаем сон и все, что в нем происходит, как абсолютную реальность до тех пор, пока не проснемся. Но и проснувшись, мы не можем быть до конца уверены, что эта реальность так уж реальна. Особенно это ощущают те, кто практикует выходы в астрал, астральные путешествия. Да, я знаю это по себе, когда утром, проснувшись после астральных путешествий, ты собираешься и выходишь на улицу, то все вокруг кажется каким-то нереальным. Деревья, люди, дома, каким-то тусклым, неестественным, как в игре с плохой графикой. Через какое-то время, конечно, ты привыкаешь к этой картинке мира, и она уже перестает быть столь иллюзорной. Но вот эти первые часы пребывания как бы в реальном мире после выхода в астрал они очень о многом говорят. И, конечно, те, кто практикует выходы из тела, те, кто хоть раз побывал в астрале, знают, насколько там ясная и четкая картинка мира, какие там безумно яркие цвета, то, что нет в нашей как бы реальной жизни. В своих прошлых роликах я уже говорила, что наш мир подобен компьютерной игре, и что каждый человек, каждая воплощенная душа находится в своем игровом моменте, созданном матричной программой. Каждый человек получает тот уровень игры, который соответствует его жизненной задаче, его духовному развитию, его кармическим долгам. И все, что действительно реально в нашем мире, это только наше сознание. Все остальное – иллюзия, компьютерная проекция. Хотя, находясь в игровом моменте, человек воспринимает все как абсолютную реальность. И да, все задачи этой игры нам приходится выполнять, хотим мы этого или нет. В этом и заключается смысл нашего пребывания в физическом мире. Все, как в компьютерной игре. Чтобы пройти уровень до конца, нам необходимо выполнить все задачи этого уровня. Конечно, каждый может играть по-своему. Кто-то будет скрупулезно проходить все испытания, кто-то будет хитрить, кто-то будет топтаться на месте, боясь двигаться вперед. Каждый будет действовать, исходя из собственных соображений. Также и в физическом воплощении мы выбираем сами, как нам играть, поскольку существует принцип свободной воли. И, безусловно, выбрав тот или иной вариант для прохождения какого-то игрового момента, мы немного изменяем и саму игру. Вот, к примеру, вам нужно было пойти на какую-то встречу или кому-то позвонить, а вы этого не сделали, хотя это было важно, поскольку в результате этой встречи или этого звонка Последовала бы череда событий, которая привела бы вас к результату, необходимому для прохождения вашей жизненной задачи, уготованные вам свыше. Но вы этого не сделали по каким-то своим субъективным причинам, и поэтому ваша программа будет вынуждена перезагрузиться, создав альтернативную реальность, в которой будет прописан новый сценарий с новым игровым моментом но который также приведет вас к нужной череде событий, необходимых для выполнения вашей жизненной задачи. И, конечно, перезагрузка того или иного игрового момента может давать некоторые сбой в программе, глюки и лаги. Все, как в любой компьютерной игре. И как же это выглядит в реальности? Ну, у вас просто начинают пропадать какие-то вещи – к примеру, вы положили ручку на стол и через какое-то время обнаружили, что ручки нет. Подумав, что вы, видимо, ошиблись, и этой ручки на столе просто не было, что, возможно, вы положили ее в какое-то другое место и просто забыли, вы начинаете усердно искать ручку, но все тщетно. А еще спустя какое-то время ваш взгляд вновь падает на стол, и, о чудо, ручка лежит на самом видном месте – вы удивляетесь, как могли ее не заметить. Я думаю, такая метаморфоза приключалась с каждым. Когда вы теряли какие-то вещи, а потом обнаруживали их на самом видном месте. Это процесс перезагрузки вашей жизненной программы, в результате которой происходят вот такие ошибки в системе. Баги. Но, безусловно, по этому поводу не стоит волноваться, конечно если это не происходит слишком часто, поскольку это может означать принципиально неверное направление в жизни, которое может завести вас в тупик. Сейчас же в связи с трансформацией планеты, о которой я уже говорила в своем ролике «Коронавирус как инструмент трансформации мира», идут уже масштабные сбои в системе, поскольку перезагружается программа Земли. И особо пытливые умы уже стали замечать странные явления, происходящие в нашем небе. Например, Луна после прохождения фазы полнолуния исчезала вовсе и на достаточно длительное время, а затем возникала вновь. Помимо этого в небе стали появляться непонятные мерцающие объекты, различные светящиеся шары, хаотично гуляющие звезды, облака странной формы, птицы и даже самолеты, застывающие в воздухе. А недавно со мной приключилась вот такая удивительная история. Собралась я на Медне в торговый центр – посетить один бутик. Нужно было кое-что прикупить. Название бутика я точно не помнила, но для меня это было не суть важно. Главное, я помнила его местоположение. Войдя в торговый центр, я сразу направилась к месту, где находился бутик, а находился он на третьем этаже недалеко от эскалатора, рядом с магазином одежды для подростков. Да, он был там неделю назад, когда я посещал торговый центр. Но теперь, к моему удивлению, бутика там не было. Магазин подростковой одежды стоял, а бутика, который мне был нужен, не было. Он как будто исчез. Первая мысль, какая меня посетила, это то, что я все же перепутала его местоположение. И сетуя на свой топографический кретинизм, я отправилась гулять по торговому центру. Обойдя весь третий этаж, я спустилась на второй. Обошла там все магазины, потом вновь поднялась на третий, опять прошла мимо магазина подростковой одежды, по второму кругу обошла третий этаж, потом снова второй, опять поднялась на третий, еще раз прошла мимо магазина подростковой одежды, в очередной раз убедившись, что нужного бутика нет по соседству. На тот момент я реально не могла понять, что в действительности происходит, Бутик, как сквозь землю, провалился. Его не было нигде, от слова совсем. Уже отчаявшись найти нужный мне магазин, я решила покинуть торговый центр. Но в последний момент вдруг передумала и вновь направилась к месту, где, по моему разумению, должен был находиться тот злополучный бутик. В очередной раз, поднявшись на третий этаж и пройдя мимо отдела подростковой одежды, я, наконец, увидела свой бутик. И, конечно, до меня очень быстро дошло то, что исчезновение бутика связано с уже глобальной перезагрузкой матричной программы вследствие трансформации нашей планеты. Отсюда и очередной сбой в матрице. И, безусловно, трансформация Земли набирает свой ход. И следующий год будет еще более насыщен невероятными событиями. И уже через пару лет мы не будем удивляться тому, что на данный момент нас может просто шокировать. Человечество подходит к совершенно иному восприятию мира. Что ж, пишите в комментариях, какие невероятные события происходили в вашей жизни в последнее время как часто вы теряете, а затем неожиданно находите свои вещи. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всем удачи и любви. И надеюсь, до скорой встречи. Всегда ваша мира. Целую.